Доброе время суток! Вам, мои дорогие, здравия! И с вами я, Арина Михайловна Ласка. И сегодня я хочу открыть цикл своих новых видеосюжетов по истории наших встреч с вами. Кто-то, возможно, себя узнает. Истории из практики. Это уже... Проработанные истории и люди вышли на другой уровень и совершенно изменили свою жизнь благодаря той работе сил, которая была проведена. Ну и своей собственной работе, конечно же. И сегодня я расскажу вам историю из моей практики «Проклятие старой цыганки». Возможно, у кого-то было подобное. И в конце этого сюжета я дам вам определенные рекомендации, которые вам помогут справиться с какой-либо ситуацией. Ну и сейчас слушайте, внимайте, садитесь поудобнее. Обязательно Откройте, пожалуйста, ручки вверх и ножки параллельно друг другу, чтобы не было перекрещиваний, потому что работают силы. И вы, возможно, в процессе этого рассказа услышите что-то свое. И вам обязательно покажут силы, где и когда могло произойти подобное событие или встреча. Эта история может показаться... Совершенной мистикой, но все было именно так. В прошлом году ко мне обратилась девушка. Ну, конечно же, на сегодня все хорошо. Здравствуйте, Арина Михайловна. Прошу вас, помогите. Мне уже 30 лет, а я все никак не могу забеременеть уже все перепробовала и мужа меняла и за благоприятными днями следила и таблетки пила и йогой занималась но все впустую вы знаете как трудно жить мне с этой болью у меня сотрудницы в бухгалтерии все почти надо мной смеются и за спиной у меня приговаривают вон говорят Какая колонча выросла, уже и на менопаузу поди скоро. А деток все на потом, да на потом планирует. А где оно это потом? Девочки, скажите. Живет себе свободно, кайфует, легкой жизни захотела. Говорят они вслед. А сами они, что и говорится, уже по двое, кто и по трое детишек завели. Вот змеюки. Злые они. Даже не знаю, как я еще там смогу работать, — говорила она. «Вы что ж так задержались?» — ругалась я. «Я обычно не принимаю после опоздания». Ну это реально так когда у меня кто-то опаздывает на прием я больше чем на 5 или 10 минут я закрываю прием ну потому что так решили силы Но тут я ее ждала ну, наверное минут 20 она заходит простите что так получилось я шла к вам навстречу, вроде бы и вышла пораньше а тут Невеста с женихом, да такая красивая, счастливая, молодая. И с пузом уже спрятала под фотой свое счастье маленькое. А мне каково? Не могу больше видеть такое. У кого-то счастье, а у меня иное, у меня печаль одна и боль. И вновь опустила глаза, воткнула взгляд куда-то в край дорожки. И начала... В таких случаях я всегда молчу, я даю человеку освободиться от этой боли, потому что на моих приемах, будь то дистанционно, будь то лично, работает обережный круг, круг силы который состоит из ваших помощников, наставников, покровителей, учителей, возможно, проводников в том числе. Наступила тишина. И, конечно же, первое, что я делаю всегда, я провожу диагностику. Диагностику на факт определения какого-либо негатива, ну, по сути, если считать это болезнью, какой болезни, что с человеком не так, коррекция по ситуации, чистка по ситуации. Но первичный прием всегда необходим. И только после первичного приема могу сказать, что же дальше делать. Так вот, пока она сидела, плакала, я посмотрела ее разложила карты и увидела большие проблемы. Большие, большие проблемы с родом, большие проблемы с сексуальной энергией, сплошные блокировки. А в сердце, в сердце сильный страх. И Я ей сказала об этом. Знаешь, моя дорогая, у тебя на сердце сильный страх, и страх этот в том, на 99%, что вы боитесь не забеременеть и вовсе, а чего-то другого, как будто вы боитесь своего собственного страха как будто вы страху доверили свою жизнь. И вот этот вот глубинный страх, такое темное пятно, и вдруг я понимаю, что на ней лежит проклятие. В ее энергетике очень много боли, закрытых дорог, неудач, несчастий, крик души и боль души. И сквозь это все я вижу какие-то маленькие черные глаза, искрящиеся глаза пожилой женщины какого-то низенького роста в пестрой юбке в каком-то теплом пуховом платке что ли и я описываю ей то что я вижу и тут она как будто перестала дышать это цыганка вырвалась у нее из груди точно цыганка да, это она, ведьма какая-то. Вы знаете, Арина Михайловна, я когда еще в девятом классе школы училась, шла по улице солнечным днем, шла так спокойно, так радостно, на душе засмотрелась на дерево, как ветви причудливо переплетались, и куда-то высоко-высоко они уходили. И так было красиво, и это солнце. И тут вдруг подходит ко мне это старушенца и говорит. Доброго внученька. Дай бабушка тебе на ладошке погадает. Всю правду истину, как на духу, скажет. Как жизнь твоя сложится. Как счастье придет. И она уставилась на меня своими глазищами, ну, как будто бы загипнотизировала меня и начала гадание свое, продолжив. Вот смотрю, я на линию жизни твою и вижу, как долго проживешь ты. И богато будешь, и удачливо во всем. но будь осторожна. «Будь добра и щедра, позолоти ручку, позолоти!» И протянула мне свою ладонь, как какая-то попрошайка старая. Ну, я не стала ей ничего платить. Ну, во-первых, она такая наглая, довязалась, прилепилась ко мне, прямо не в тему, начала навязывать мне эту услугу, ну нафиг мне это не нужно ничего, а потом еще и денег начала с меня просить, и даже если бы и было, не стала бы деньгами раскидываться, вот ты решила ей ответить, нет, пошла вон, а тогда цыганка выдернула у меня волосинку, с левого виска и что-то, что-то, что-то, что-то, сказав, запнулась и я не поняла, я не поняла, что она говорила. Пожалуйста, моя дорогая. Постарайтесь все вспомнить. Что она принесла, произнесла тогда вам? Что она сказала? Я сейчас вам помогу. Для меня это важно. Для вас это важно. Для того, чтобы сейчас вам помочь. Она сказала, она сказала, ох, она не, она не сказала, она прокричала, она орала, она орала. Тогда мне прямо в глаза, да, я сейчас вспоминаю это четко. С ума сойдешь, и детей своих не увидишь. И она расплакалась. И плакала долго. Да, случай достаточно сложный. И впрямь мне будет непросто. Проклятие очень сильное. Очень сильное. И много-много лет это проклятие держит ее в бездетности. И пока она сидела и плакала, и вспоминала все, что было, я готовилась к обряду. И мы провели обряд. И прошло какое-то время, и я уже забыла эту историю. Как вдруг мне пришло сообщение «Арина Михайловна, примите мои поклонные благодарность. Меня просто все переполняет радость, и моя жизнь изменилась и наконец-то обрела смысл. У меня прекрасный муж. И сотрудницы заткнули наконец-то свои рты и смотрят на меня совсем иначе. И начали с уважением относиться ко мне. А следующая суббота, вы знаете, вы знаете, это день моей свадьбы. Я хочу вас на нее пригласить. Вы настоящая. Вы настоящая моя мама. Вторая мама. Вы настоящий целитель. Вы не фантастический персонаж из моей жизни. Вы моя родная, родная душа. Я хочу вас очень сильно отблагодарить. Так отблагодарить, как, как велит мое сердце. Потому что я действительно схожу сейчас с ума, схожу сейчас от, с ума от счастья и простого Знания. Вы знаете, теперь у меня будет... Ребенок. И ровно в полночь. Опять же, разбирая письма, на мой счет поступили деньги. Да, вот такая вот благодарность. Приятно. Улыбнувшись, я выключила свет в своей комнате и легла спокойно. Уснула, поблагодарив Вселенную силы. Словно тоже наполнилась этим чистым счастьем. Повторяю в своей голове слова благодарности. И вот что значит чистое желание обрести свое счастье. Реально работающая магия. И настоящая благодарность. Да. Теперь совет. Если в вашей жизни случались подобные истории, знаете, очень часто мы можем их забывать потому что психика наша работает таким образом, что она вытесняет то, что нам причиняет боль, но где-то на глубинном уровне, как в данной истории, это остается и может отражаться какой-нибудь не очень приятной истории в судьбе. Так вот если в вашей жизни происходило что-то подобное, возьмите черную свечу, желательно восковую, или красную свечу, желательно восковую. Возьмите яйцо, желательно яйцо домашнее, может быть купленное на рынке. Возьмите яйцо, разбейте кусочек скорлупы сверху и начните туда капать воск и капайте туда побольше, побольше, побольше воска. перед этим скажите слова Арина, помоги. А когда капаете, говорите, откуда пришло, туда и ушло. И в конце вы несколько раз, ну сделайте это минут, минуты три, пять, семь, закапывайте прям туда это, этот воск. А в конце скажете «Печать мастера». Затем это яйцо с воском оставьте, ну, положите рюмочку, чтобы оно рядом стояло, чтобы не вытекло, рядом с тем местом, где вы спите. Оставьте на ночь. А на следующий день в любое время отнесите и предайте земле. Если снег на пороге, на улице, во дворе, то раскопайте ямку и там где-нибудь под деревом, чтобы по весне все это ушло в землю. Оно уйдет, смоется стихиями. А если это земля, уже живая земля, прикопайте. Выкопайте маленькую ямку, положите туда яйцо и спокойно уходите, не оглядываясь. Есть у меня еще один специальный обряд, для самостоятельного проведения. Это при особых случаях, когда вы встречаетесь и помните, вы всегда помните, всегда вам силы указывают на это. Есть специальный обряд при встрече с цыганами или с цыганкой, ну, что-то наподобие, и я по вашему желанию, если вы желаете, дам этот обряд вам с активацией после обряда, после оплаты. Стоимость обряда, такого вы будете его проводить сами, там есть определенные действия, которые связаны с молитвами специальными. Стоимость обряда 1128 рублей для самостоятельного Провидение. Если захотите, напишите мне лично на мой WhatsApp плюс 7 905 128 41 28. И я желаю вам любви и созидания. Я желаю вам прожить каждый день в благодарности, в развитии, в гармонии, в счастье и благополучии. Добрый час!